Понятно. Я тебе советую попробовать. А тебе ничего не случается? Что? Вот этот пакетик. А я тебя снимаю. Да блин. Хе-хе-хе-хе. <с Fuck you> Вася, видите, она там прячется Она хочет спрятаться, но я ей не даду Не даду? Не даду Она не Ты у тебя такой чехол Которые не разбиваются. Сегодня купили, болезнь. Ну, блин, хватит подушками мне меня кидать. Моими же. не поймаешь, потому что... Я камеру Вот я себя буду снимать. Вот, видите, вот она в моем пузырьке. Видите, вот... да, Она, я опять не сломала. да я не сломаю тебя Такой язычий демон Между нами Ай, сделай гусь Сделай гусь Да сделай гусь умеешь сделать гусь а, Вот как? это. Сделай гусь Нет, то... сделай гусь Сделай уточку. Такое сегодня время. Весна! Новый Новый год! Новый